Итак, мы сейчас решим эту систему уравнений. Ну, давайте, чтобы далеко не уходить, чтобы было все под глазами. То есть xA минус F, то есть минус 10, равняется нулю. yA плюс yB минус Q, это у нас получилось 120, равняется нулю. И YB умножить на 6 минус Q 120 умножить на 3 плюс F это у нас 10 умножить на 3 и минус 40 равняется нулю. Вот наша система уравнений. Досочку чуть-чуть подчистим. Итого у нас... XA равняется 10 кН из первого уравнения. Вот у нас уравнение значит, 1, 2, 3. Значит, из первого уравнения следует вот это. Из третьего вот это видно, что у нас уравнение с одним неизвестным. Поэтому приступаем к его решению. Это будет YB равняться что значит? 360 минус 30 плюс 40. И делить на 6. Это будет... Эх, не попали мы. Точно мы не сможем вычислить. Это будет, соответственно, 360 плюс 10, 370 делить на 6. Ну, это точное точнее решение. А вот приближенно ну, это будет сколько? 62. Ну, там 61 и сколько-то там? 61 и там, 4 шестых. То есть 61 и 7 целых и соответственно y_a из это у нас из третьего уравнения и соответственно y_a у нас будет равняться значит 120 минус 61,7 давайте округлим до 62 для простоты нам сейчас эта точность не так важна и соответственно это будет 58 кило и для проверки мы можем использовать какое-то уравнение, например, уравнение моментов относительно любой другой точки. Точки А мы вычисляли, значит мы можем теперь относительно момента, то есть, точки Б вычислить, или точки вот этой С, или Д, то есть или вот любой другой точки в -то, на чертеже. Ну, давайте мы проверим, повторяем и решаем задачу вот с этого сайта сейчас. И мы проверим просто решение. Ну вот, пожалуйста, опорные реакции мы определяем из условия равновесия, то есть из статики. Вы можете посмотреть, кстати говоря, это решение здесь. Вот, пожалуйста, три уравнения статики. Вот здесь они выбирают, вы видите, два уравнения моментов и сумму проекций на горизонталь. Проекции всех сил на горизонталь. Но решение, ну вот вы видите, мы все равно, хотя выбираем разные типы уравнений, но решение получили примерно одно и то же, я только округлил, вы видите, 61,7 я округлил до 62, они не округляют, ну а решение все то же самое, 10 кН, причем направление у нас, да, выбраны одинаково, поэтому и знаки тоже одинаковые, и... А вот направления с реакциями РБ они как направили? РБ они направили вниз, Ну, я рекомендую делать стандартно, то есть по положительному направлению. Поэтому у нас здесь различаются знаки, ввиду того, что мы неизвестные реакции направили произвольно в разные стороны с авторами здесь. И вот проверка проводится, которая показывает, что решение правильное. Вот таким образом мы решаем статически определимые задачки. Ну и я показал для одномерного случая, это первые и вторые задачи, да, у нас. И для двумерного случая третья, четвертая и пятая задачи. Ну для пространственного, повторяю, вот этих уравнений статики у нас уже будет 6. Поэтому если у нас до 6 неизвестных реакций в пространственном случае, мы можем эту задачу считать статически определимой и попытаться решить. Как же поступать в случае статически неопределимых задач, то есть когда число неизвестных больше числа уравнений статики для данного случая, мы об этом поговорим в следующем видеофрагменте.